Добрый день, на связи Центр обучения компании Инфострой. Расчет сметной стоимости с нормативами накладных и прибыли по новым методикам будет выполнен корректно, если в ануль будут загружены новые системные таблицы с шифром НРСП 2021 и обновленный вариант баз данных единичных расценок, которые привязаны к видам работы из новых методик. При этом, как мы убедились, комплекс А0 позволяет выпустить не только новую смету, но и пересчитать ранее сделанную смету по тем правилам, которые действовали на момент ее создания. Сейчас же я хочу обратить ваше внимание на некоторые практические ситуации, с которыми вы столкнетесь при решении этой задачи. Очень надеюсь, что приведенные мной приемы упростят вашу работу, а самое главное. Рассмотренные нами функции А0 помогут вам быть уверенным в правильности сделанных расчетов. В одной из наших встреч мы уже решали эту задачу. Назначили новые виды работ строком ранее сделанной локальной сметы. Напомню, что для этого мы воспользовались групповой операцией, где новый вид работ по классификатору 2020 года для расценки в строке сметы был выбран из обновленной версии нормативной базы. При выполнении этой операции для неучтенных материалов вид работ не изменился, шифры названия остались как в классификаторе 2004 года. В том примере мы специально отметили, что на итоги расчета сметы это не влияет, Суммы накладных и прибыли для строк с неучтенными материалами в любом случае будет равна нулю. Но все же можно избавиться от этого мусора. В этой локальной смете смоделирована обсуждаемая нами ситуация. Расценкам работам установлены виды работ в соответствии с новым классификатором 2020 года, ну и соответственно и проценты накладных и прибыли из новых методик. А неучтенные материалы из ССЦ сохраняют ссылку на виды работ 2004 года, ну и конечно же проценты 2004 года. По-хорошему. В данной ситуации в строках SSC надо установить проценты, по крайней мере, равные нулю. Работаем с неучтенными материалами. С помощью фильтра на экране оставляю строки из SSC 0.1. Выполняем групповую операцию ⁇ назначить таблицы НРСП. Ссылки на таблицу с нормативами 2021 года установлены. Они берутся... Из настроек локальной сметы проверим. Основные итоги, базисные итоги. Все как и требуется. А вот теперь внимание. Вид работ для выделенных строк мы установим принудительно. Для этого в поле Вид работ открою список видов работ. Обратите внимание, мы не преследуем цель каждый материал отнести к тому виду работ, к которому относится расценка работы. Нам достаточно установить нулевые значения нормативов накладных и прибыли в этих строках. Поэтому выбираю один из названий разделов классификатора видов работ, для которых проценты накладных и прибыли установлены нулевые. В нашем примере логично выбрать раздел с названием «Строительные работы». Для ускорения поиска наберу шифр нового вида работ 001. Вижу в списке раздел строительные работы. Назначить. В результате всем неучтенным материалам будет присвоен выбранный вид работ с названием строительные работы. Проценты накладных и прибыли будут установлены равными нулю. фильтр можно сбросить. Перейдем к вопросу проверки. Всем ли строкам сметы присвоены виды работ по классификатору 2020 года. В таблице строк открою дополнительный столбец «Вид работ». Одновременно скрою лишний сейчас столбец источник цен. В столбце «Вид работ» отображается значение, которое мы обычно видим в правом нижнем углу вкладки «Стоимость» для каждой отдельной строки. С помощью фильтра удобно определить, какие значения присутствуют в этом столбце. Вот трехзначные значения видов работ. Это строки работы. Вот название строительные работы. Это название раздела, которое мы присвоили материалам из ССС. Все сделано верно. Если вы решаете задачу пересчета ранее созданной локальной по нормативам накладных и прибыли новых методик 2020 года, А 0 поможет вам не только выполнить необходимые операции, но и проверить, все ли сделано корректно. Для этого мы предлагаем воспользоваться следующими функциями. Это групповая операция «Назначить таблицы НРСП. Она дала нам возможность установить вид работ для группы строк из сборников ССЦ. Операция «Отобразить столбцы» сделала более наглядным на экране локальной сметы сделанное назначение видов работ. А фильтр в столбце «Вид работ» позволил нам проверить во всех листроках сметы установленные виды работ по новому классификатору. Используйте в вашей работе указанные практические приемы работы. Это повысит качество вашей работы. Спасибо за внимание. Успешной вам работы с вами был Александр Курочкин.